Есть еще один дар, который, в принципе, хорошо было бы получать каждой девочке. Ну и вообще человек. Он тоже, естественно, вытекает. Если мы такие разные, и, естественно, отсюда вытекает, что мы уникальны, то мы самоценные. Самоценные. Большинство из нас даже не могут осознать, что это значит. Вы начинает впадать в стоимости, а я говорю о ценности и о самоценности. Вы говорите, хорошо, тогда что же мне нужно сделать, чтобы доказать, что я ценная? И это очередная ловушка. Потому что самоценность, это и есть, самоценность, цена сама по себе. Как есть, вы говорите, как же так? Я же очень много должна делать в своей жизни, чтобы достичь какой-то воображаемой планки или выставленной вам каким-то, так тоже бывает, и вы просто согласились это принять, и сказать, да, вот теперь, когда я сделала это, это и это, я чего-то, за... да, <служдая> стою. Наверное, да, вы чего-то стоите. Вы стоите того, что вы сделали. А я говорю о самоценности, что до того момента, как вы начали что-то делать, чтобы что-то стоить, в отношении чего бы то ни было, вы уже имеете ценность. По факту существования вы были интересны этому мирозданию, как окно, через которое оно может смотреть и познавать этот мир. Вы можете ничего не делать, вы можете делать что угодно. Оно через вас видит, слышит, обоняет, осязает, ощущает на вкус, чувствует и вообще переживает всю эту жизнь в той самой полноте, красоте, горе и радости, которую переживаете вы. Попробуйте представить, что есть некое общее сознание, которое просто хочет, нуждается, жаждет пережить эту жизнь через вас. И вы все думаете, что вам нужно быть какое-то определенное, а оно говорит, делай, что хочешь, мне просто интересно через тебя жить. В принципе, именно поэтому мы существуем потому что через всех остальных, через кого уже не интересно, их самооценность достигла своего пипа, а потом устремилась к своему минимуму и растворилась. И каждый из нас является вот таким самоценным окном вот жизни звуков, образов, ощущений, вкусов для нашего сознания. И что бы мы ни делали, или делали, или не делали вообще, в этот момент все равно мы каким-то образом проживаем эту жизнь. И сам факт жизни уже достаточен для того, чтобы сказать, что она ценна. По факту того, что живем. А вот чего вы стоите, как, а дальше пошли названия игр, в которые вы выбираете играть, действительно зависит от того, что вы делаете в отношении этих игр. И вы же прекрасно понимаете, как взрослые люди. Если здесь были бы, сидели только одни студенты психологического факультета, Преподаватели и ну, кто, например, ну, те, которые готовятся к диссертации в защите, то мой кандидатский сказать, титул для них сразу поднимал бы меня на высокую стоимость. Понимаете, как кандидат наук я цена определенному количеству людей. Для остальных я цена только от того, что научная тусовка более-менее как-то прорекламировала, что просто психолог и кандидат наук отличаются в весовой категории, и кандидат круче, а доктор еще круче. Только поэтому. Но если вас вообще не интересует область психологии и тренинговая деятельность, вы не хотите никому никуда поехать, экспериментировать со своим сознанием, то если вам скажет кто-то в тусовке, например, байкер, где прямо сейчас соревнуются байкеры, а, которые друг с другом как раз выясняют отношение, кто круче на 100-метровке, то быстрее заведется, то если вы скажете, что а, я еще и кандидат наук, неважно, психологических, технических, инженер, какая разница, что они вам скажут? Жми на педаль и покажи, чего ты стоишь. как? Конечно, как тот, кто ты есть в отношении этой тусовки. Я очень хочу, чтобы вы у себя в голове начали мягко разделять. Понятно, мы продолжим, потому что теория ничто по сравнению с практикой. Но начали уже в мысленном пространстве разделять, что, конечно, все ваши титулы, действия, заслуги, статусы имеют значение и действительно чего-то стоят. Вы можете себя за это ценить, уважать и в правильных местах заявлять о том, кто вы есть. А в а других не заявлять, ну, так чтобы не, вот не было смешно. Но это никак не влияет на вашу самоценность. Живете все. Пока живу, цена. Помру, это уже не имеет никакого значения. Есть, окно пора менять, просто. и все. Ремонт. И что вытекает из этого? Когда у вас исчезает идея долженствования, что вы что-то должны постоянно делать, чтобы доказывать, что имеете право быть. Вам больше не надо быть какой-то для других людей. Быть хорошей, быть милой, быть правильной. Ведь если вы дальше пойдете, всегда хочется задать вопрос, хороший для кого? Правильным для кого? Удобным для кого? И все время оказывается, что есть кто-то, кто стоит с этим самым трафаретом, с требованиями, со списками, и просто ставит галочки, говорит, так, здесь не дотягиваешь, так, здесь надо еще, ага, вот, вот выше, прыгаем выше, еще выше, что такое, так, ты ничего не стоишь, да? Yeah. Yeah. И вас понизили, в чем вас понижают? Вас понижают в чувстве собственного достоинства. Вместо того, чтобы, если у вас есть хорошее разделение, вы понимаете, что от того, чтобы вы не выиграли какой-то конкурс, это всего лишь название лучшего парикмахера э, вашего района, состоящего из трех деревень. Yeah. Это не понижает ваше чувство собственного достоинства, а просто говорит о том, что, ну, ну кто-то лучше, лучше стрижет, понимаете? Просто лучше стрижет. И надо чего сделать? Либо, ну, во-первых, учиться, во-вторых, можно кому кому-то, у кого учился он. Короче, можно сделать действия, которые сделают что? Увеличит вашу стоимость в отношении выбранного направления, профессии, навыка, статуса. Но это никак не повлияет на чувство вашего человеческого достоинства. Потому что вы есть, вы родились, вы существуете, и это факт. Значит, некой высшей силе было угодно. Кто там знает, у нас все время меняются цифры в разных книгах и популярных и научных. Сколько сперматозоидов не достигло той самой клетки, чтобы вы родились? Кто знает примерное число? Там, там много. Да много. много. От шестидесяти 60... что-то От 60 до ста миллионов. Да, да. Миллион. Миллион народа. Просто представьте да. Ну это народ, это в принципе они все но если по каждому дар по родится, то у нас не сразу не родится не миллион человек, из которого, а некоторые говорит, 100 миллионов, понимаете? 100 миллионов. Вообще я не понимаю эту цифру, я выключаюсь сразу, но, ну допустим, даже миллион, пусть остальные, так сказать, это так придумали. Миллион человек, это в принципе достаточно большой город. Город, можете себе представить? Да. Миллионы. миллионы. миллионы. миллионы. миллионы. Больше, больше Тольятти. Больше Тольятти. Больше Тольятти. Итак, город больше Тольятти. А. Ну, вы вот там и, живете. И, а теперь и, представьте, это что, что? кто-то, какая-то сила природная. Это естественный процесс, который происходит просто внутри каждой женщины в момент зачатия. Некая природная сила смотрит на этот город Тольятти и говорит, Будет жить Яна Матузянка, а, а ты будешь во втором месяце там овуляция опять звучит. И вот видите, 99 миллионов жителей этого города говорит, а я, то есть, всем у нас. Внимание, важная истина. У всех у нас есть некое личное знакомство, потому что из 100 миллионов в тот самый раз почему-то сказали, "Но ну, будет жить Марина. Благ. А, да, по каким-то странным причинам именно у вас был божественный Влад. Я даже не знала, но я опять сама родила. Мы все рожаем детей, но они у нас у всех уникальны, потому да. да, что мы родились твои. это как всегда. Да. И это очень просто, если... когда мы говорим сперматозоиды, мы совсем не понимаем, что там они шевелятся, промирают, это не наше дело. А... Ну потому что мы не ассоциированы с той грудой мертвых сперматозоидов, которые потом выводят, потому что мы ассоциированы с тем счастливчиком, который закрепился, Понимаете, соединился, а дальше начать распаковывать себя. Себя, какое-то себя. Но как только я говорю про город, все сразу включаются. Минск, сколько у нас там, два или четыре миллиона? Два. Два, два миллиона, представляешь? То есть, а, только двое из Минска, он называется «выбери 100». Второго мы можем тоже назначить, да? Некая божественная жеребьёвка случается и <клевает> Кто выживает Два человека. Вы начали вот чуть-чуть. Вы допускаете ценность своей жизни прямо сейчас? Миллион человек выбирает только вас, вас. Вы думаете о себе все, что угодно. Что вы не такая, что высекает у вас это не так, кто не этот, кривой. Мастер -ком, мастер -ком. Боже, что вы только не думаете? Вы представляете, из всех вот этих плоско, ушасто, носатых и так далее. Геноцид! 99. если мы допускаем просто один миллион, говорят 100 миллионов. 100 миллионов ради одной жизни. Почему вы? Ну, задайтесь вопросом. Почему вы? Вот сейчас нужно задаваться вопросом. И перестать тюкать себя, потому что, блин, вы, понимаете? Вы не знаете, вы можете потратить свою жизнь на поиск ответа. Господи, почему я? Но вы точно достойны жизни, потому что вы живете. Это факт. Именно поэтому большинство религий этого мира, исключаем мы только те, которые были сформированы на ограниченных земных пространствах, а так большинство религий запрещает самоубийство. Вы понимаете почему? Потому что ради каждого из нас не родился в город Тольятти. И ты еще смеешь что-то про себя говорить. Нет нет, нет, нет, Каждый день называется. Вы просто знаете, что? Мы обязаны проживать тотально свою жизнь, хотя бы потому, что ради нас 999 тысяч проложили путь, понимаете, часть застряла в каких-то трубах, но они туда побежали первыми, понимаете, ради вас. Вы вот представляете же фильмы, ну смотрите, наверное, приключения разные, где командные достижения, и там обычно идем командой, выживает один, герой последний зажигает, факель учтит, да, он учтит всех тех, кто в определенный момент. Идет первым, натыкается на милые, взрывается и кричит, здесь нет и сюда не ходите. Все. Это была его миссия. Это здорово. Такое проявление. Следующий идет, тонет в болоте. Лег сам, пока не утонул, все прошли. Ну а как вы думаете, вот так и происходят героические достижения? А потом следующий, следующий. Этот кричит, «Я остаюсь, прикрою, вы бегите». Все прекрасно понимают, что с ним будет. Но внутри каждый знает, что должен дойти вот тот. И не потому, что он лучше, а потому, что его уникальность позволит ему сделать то последнее действие. Потому что героическое приключение – это всегда череда героических действий. И каждый совершает свое героическое действие. И только наш странный ум считает, что последнее героическое действие круче. А реально, каждый способен совершить только свое героическое действие на своем промежутке пути. И каждый из них герой по своему. Так вот, все эти 999 реально проложили путь для вас, для вас, для вас. Реально, когда у вас будут возникать странная мысли, что я живу, как я плохо живу, все такая шняга, тьма и так далее. Знаете, я очень хочу, чтобы эта картинка впечаталась, чтобы вот там где-то внутри из этой тьмы и шняги начали подниматься те самые нерожденные вместо вас люди, Такими глазенками с вами хлопали и говорили бы вам, что за ересь ты несешь, ты живешь, прямо сейчас ты живешь. И вместе с тобой живем мы так, как мы можем это делать, потому что мы часть тебя, потому что благодаря нам вот в том впрыске, который сделал ваш папа в вашу маму, мы все были, мы были как возможность, как потенциал. И мы все потратились, мы все вложились в то, чтобы ты последним. Хоп! И прошел в ту самую дверь. Живешь не только ты, мы все живем в этот момент. Ты чего? Чтобы там я и восстал внутри тебя, понимаешь? Ну или город, в котором вы живете, какая разница? 10 миллионов, я вот сейчас посмотрела в Википедии, не менее 10 миллионов. 10 миллионов! Беларусь. Беларусь! Все! Я Беларусь. очень хочу, чтобы вы осознали, откуда берется это понятие самоценность жизни. Вы случились. Случились, именно вы. Вы уже чудо. Этого достаточно. Что вы сделаете дальше, как чудо, mm -hmm. это ваше дело. Чудите себе на здоровье. Mm -hmm. Понимаете? Все. Дальше приключения начинаются. И именно поэтому никто не имеет права снижать планку вашего чувства человеческого достоинства, говоря, что ваша жизнь ничего не стоит. Моя жизнь стоит десяти миллионов нерожденных людей. Двести пятьдесят миллионов. я не настаиваю. Я читала такое количество разных книг, где указаны разные цифры, но... Меньше миллиона нет нигде. То есть, меньше Тольятти за твою жизнь не заплатила. Наша жизнь не может ничего не стоить. Хотя бы просто потому, что меньше Тольятти, ну никак, меньше миллиона не получится. И если этот дар вы передадите своим детям, то есть, я уверяю вас, и наркотики, и много других страшных привычек обойдут их стороной. Просто от осознания факта, что их жизнь настолько ценна, что тратить ее на то, чтобы убить жизнь – это точно большая. Проблема. И есть еще один датчик, который вытекает